Ура! Свершилось! Наконец-то, Светлана. Поздравляем вас Спасибо. с продажей. Дома, кстати, поздравляем и Владимира с покупкой. К сожалению, его здесь с нами нет. Но, Светлана, расскажите, как все происходило? Сколько лет продавался ваш дом? Ой, 10 лет продавался. 10 лет самостоятельно пытались да, продать, самостоятельно, да? но ничего не получилось, конечно. Спасибо Дмитрию. Оксане, Сергею, Сереже. Жене, Жене большое Жене, спасибо да. за, за, за красивый, В качественный очередь, ролик. Да, В общем, да если бы об... мне этот ролик, бы, конечно, да. Объект был не совсем, так скажем, Легкий, да, не каждому подходящий, но сделка свершилась. Наконец-то всех поздравляем. Пришел наш покупатель. Если вам нужно купить или продать недвижимость в Сочи, то, пожалуйста, к нам. Кстати, еще раз хочу отметить, что из Сочи мы никуда не уходим. У нас открывается филиал в Крыму, просто расширяем границы. Сергей у нас представляет Лазаревский район, Оксана представляет Сочи. И я какое-то время буду в Крыму, поэтому мы всегда на связи. Телефон... Связи на ваших экранах. работает. Да, поздравляем! Поздравляем!